Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн, с вами Росси, и это позабытая рубрика геймплей Play. и сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием of Honor Игра вышла, кстати, совсем недавно, 6 декабря этого года, то есть 2022, и это стратегия в реальном времени, если честно, мне по обзорам и по геймплею немного я поиграл, мне напомнило чем-то, знаете, смесь Ром Total War, ну или вообще серии Total War не обязательно Рим, с, к примеру танк Hall Crusade, то есть древние времена, средневековье точнее, и Этинге Рима, точнее не Рима, а Глобальной войны. Но единственное, конечно, что здесь, как по мне, пошло не так в плане чем тяжело то что если время мы точнее в татаре мы делаем паузу да то есть когда мы действуем делаем свое свой ход то ничего нам в этом не мешает то есть игра как становится на паузу мы можем спокойно заходить что-то встроить что-то где-то где нанимать войска где-то можем там передвигать наши войска поэтому а здесь это все происходит в реальном времени то есть мы как бы Занимаемся менеджментом непосредственно наших территорий, наших городов, и при этом при всем игра не останавливается, она постоянно идет, идет. То есть ты вроде как бы делаешь одно действие, а за это время происходит куча событий, на эти события нужно реагировать и так далее. Итак, значит, вот у нас есть возможность выбрать страну в этом сеттинге, я имею в виду временном, Значит, есть у нас Никея, Болгария, Венгрия, Киев, Владимир, Киев, Владимир, Новгород. Ну, то есть, короче, территория немножко вот разбита, к примеру, Киевом. Кстати, попробовал немножко поиграть, выбрал Киев. Я что-то совсем завтычил, что у меня есть еще вот здесь территория. И, в общем, мне объявили войну, О, привык к империал-глории. Объявили войну, она вообще происходит хрен знает где. Значит, войска тоже нанимать можно грабить. В общем, давайте разбираться, давайте смотреть. Я думаю, вам игра зайдет, особенно если вы фанат той же Imperial Glory и вообще вот таких э, стратегий в реальном времени. Ну, как по мне, единственное, что не очень понравилось, это постоянно вот все, эти, если происходит, происходит, происходит, ты не успеваешь на них отвечать. Так, значит, есть настройки компании, стартовый период, вот, значит, 1224 год нашей эры можно 1110 Это вообще ну, давайте а если мы так возьмем о смотрите тут Киев большой ростов-суздальский то есть смотря в общем какой год взять и уже соответственно вон, литва тут уже польша в общем смотря когда мы стартуем такая политическая обстановочка и происходит у нас сербия он есть Красота, генуя неплохо, так. Ладно, значит, давайте выберем то, что нам предлагалось изначально. тебе вообще маленькая Босния, кипр. Кипр, кипр, кипр. Не знаю, как бы так выбрать. Я, в принципе, разница никакой, потому что я не собираюсь с нее долго играть. Просто мы с вами немножко рассмотрим. Если, кстати, вам будет интересно прохождение данной игры, да, чтобы я ее попроходил, мы с вами ее попроходили, то пишите за это обязательно. Если вы еще, кстати, не подписались на канал, обязательно это сделайте. Поставьте лайк, дизлайк, оставьте свой комментарий. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Patreon, если вы хотите вообще вот максимально поддержать меня. Так, ладно, давайте начнем за Кипр. Королевство Кипр. Культура французская, латинская, религия и католичество. Английский король Ильич I забоевал остров Кипр в 1900, а, 1900, извиняюсь, 1191 году во время Третьего Крестового Похода, вырвав его из рук Исаака Комнина энергичного местного правителя и самопрозглашенного императора Византийской империи. Изначально английский король не собирался завоевой, завоевывать остров, он сделал это из личной обиды, но в итоге контроль над Кипром обеспечил жизненно важную стратегическую базу для наступательных действий крестового похода. Кроме того, остров послужил средством для укрепления дипломатических отношений Ричарда. Тот подарил остров изгнанному королю Иерусалима ги де который стал первым королем Кипра. Так, вы решили править Кипром и компанией. Хорошо. Значит, религиозный статус осужденный. Королевство игрока теряет свой первоначальный статус халифата. Я взял статки Размер державы историзм Королевство, провинция королевства. Это выбор королевства. Да. Кстати, а если мы можем, а мы можем взять, если провинцию, к примеру, то как она будет разделена? О, видите, тут можно, к примеру, взять конкретно что-то под ну, вот, к примеру, там чисто же или Чернигов, Полтаву или Минск, к примеру, можем взять Полоцк, конкретно какой-то город, точнее провинцию. Случайно, давайте все-таки ставим все на Кипре, значит обычное, обычное О, начать. Посмотрим, что это есть, хотя я уже смотрел, но хотел, чтобы вы посмотрели. Сейчас это очень такая прикольная игра. Кстати, немножко тоже спасибо товарищу гоголю в том плане что он мне подсказал но ну, Google посмотрел была первая версия этой игры то есть это вторая часть первая версия этой игры вышла в 2004 году не играл в нее не знаю как ее пропустил хотя прикольная тема я же говорю смесь смесь и еще раз смесь все отряды за исключением крестьянное ополчения, набирают опыт в сражениях становится при этом сильнее в общем как я понял, поначалу здесь кажется все очень легко, но тут микроменеджмент настолько все глубоко продумано, проделано. Так, добро пожаловать, ваше величество. приветствую вас и добро пожаловать в средневековый мир. И я ваш покорный слуга и мой долг поведать вам обо всех сложностях управления державой. Отныне в ваших руках ханство Кумания. Со всеми? А че Кумания? А, а че не Кипр? А что случилось? Ладно, достижение победы, добиться превосходства над всеми, понятно. Обучение я уже немножко знаю, ребята. Уже немножко знаю, не буду. Значит, что у нас есть под нашим контролем? То есть, опять же, тактическая карта внизу. Значит, здесь наши ресурсы нашего королевства, здесь отношение к нам в нашем королевстве. Здесь, соответственно, мы можем члены семьи королевской, друзья и недруги, война, королевская библиотека, обзор наших провинций мы можем, ну, не только наших, а вообще посмотреть. Так, что-то нас так перекинуло. Вот нашу команду. Значит, что у нас есть? У нас есть, э, наверное, считается Олешье. Так, по-французски. черкасы, Не совсем по-французски, но ладно. Так, что тут еще у нас есть? Изюм. И Белгард. Ну, вроде а, не все. И Паркел. Все, это все. И новый сарай. Блин, у нас огромнейшая территория. Я опять блин в эту хрень попал. Это очень плохо. За всем не уследишь. Так, немножко поговорим. Любые иноземные купцы. Мы приняли купцов из Алании. Окей. Из Болгарии. Окей. Давайте начнем. Значит, изюм это наша столица, как я понимаю. А, пропустить. пропустить. Значит, такой же смысл. Здесь мы можем ставить строение. Здесь мы можем делать расширение города. То есть, дополнительные ячейки подстроения. Здесь мы нанимаем армию. И у нас есть небольшой контингент, который защищает город. То есть, как это все происходит. Открываем, к примеру, строение. Ключи и подсказки пока не нужны. Есть четыре типа. Военные, городские, религиозные и сверххозяйственные строения. Помимо этого, есть еще дополнительные, как я так понимаю, как пакты, которые э, повышают нам определенное, к примеру, коневодство по изюму, от разведения дрессиров и лошадей, в основном для военных целей, но также и на продажу. То есть это то, что дает нам определенные плюшки. То есть там это или производство золота, или коммерцию наши повышают, религию, книги издает, там провизию и так далее. То есть каждое ожидание здание что-то делает. В данном случае для того, чтобы нам начать рекрутировать кого-то помимо мимо степных крестьян нам нужно возвести казарму стоит она у нас 1500 у нас деньги есть поэтому мы начинаем строить значит все так дальше и происходит все же идет своим чередом все работает видите то есть это в реальном времени оно строится а в реальном времени мы можем управлять нашими всеми остальными городами значит здесь у нас конная ферма в изюме которая нам дает два ну, дает золото, дает провизию и, соответственно, еще коммерция. Если наши вот эти конные фермы или, к примеру, деревню в Изюме грабят в этой области, то, соответственно, они получают определенные плюшки. Это то же самое, что оно и производит в нашей деревне. Поэтому за этим нужно обязательно смотреть. В общем, все тут могут передвигаться. Вот, к примеру, это гуляет армия. В этой армии... А, тут даже он... Битва близ Рязани происходит. Значит, здесь вот. Боярин Данила из Рязани сражается против мятежника Игоря. Вот такой тут замес идет. Мы, конечно, не можем в реальном времени посмотреть то есть, прям на самом поле сражения. Но вот в таком варианте можем посмотреть. Также здесь есть тоже авторасчет битвы. Можно самому участвовать в битве. Надо захватывать лагеря, которые разворачивается, и так далее. Так, прибыли новые купцы. Без Рязани. То есть, пока там битва в близ Рязани происходит, там и купцов принимаем. Потому что война войной, а торговля торговлей. Окек. Okay. В общем, у нас очень много всего. Очень много всего. Давайте. В городе за каждую. Давайте построить. We have erected a new building, sire. A new building has been finished, sire. We have received a diplomatic message. Как видите, тем временем нам не предлагает пакт не нападение, можем принять. Так, наш принц Магуш растет, значит лидерство мы прокачаем. Здесь мы можем нанимать, значит маршалов, это который будет выступать в роли нашего полководца. Который при подписании договоров будет разные плюшки дипломата, шамана и шпиона. Так значит, мы поставили нашу казарму. Теперь мы дальше можем улучшать, соответственно. То есть, если мы мастера копейщика улучшим, то мы сможем ну, нанимать, рекрутировать копейщиков. Если конюшни, то это конницы, кроме элитной, мечников и так далее. Также у нас на ферме есть значит тоже свои обороты на земледелие то есть это севооборот это навозная яма это тяжелые плуги улучшать улучшать не переулучшать и помимо этого здесь можно также иные мельницы которые тоже могут потом можно улучшать продуктовый рынок в изюме укрепленные замки оружейные королевский дворец который нам тоже на плюшки кстати забыл самое важное, то что мы можем управлять временем что немаловажно то есть Можем это все не задерживать. Значит, здесь у нас есть зрелых лет наш хан, принц Мангуш и принцесса Елизавета. То есть, соответственно, можно брать традиции для семьи. Помимо этих традиций, мы можем заключать династические браки, которые будут давать нам определенные преимущества или защиту или укреплять наши альянсы с другими фракциями. В общем, здесь очень все серьезно, ребят играть не переиграть разобраться не переразобраться потому что вы видите тут все очень серьезно настроено я построил немножко ферм правда не везде но я считаю что всегда надо заниматься земледелием единственный еще момент что нанимать можно э людей я имею в виду в армию не больше чем нам может предоставить этот Регион. То есть вот здесь, к примеру, по идее мы можем, видите, 3 населения стоит 3, то есть мы здесь можем нанять не больше, чем трех отрядов. Но со временем возрастает обратно, конечно, но если мы будем подчистую постоянно резервировать в армию, то люди могут в провинции забунтоваться, и потом нужно будет подавлять все Не знаю, что тут еще за эту игру рассказать. Честно, я немножко поиграл, мне очень понравилось, зацепило. Конечно, мне понравилось, что мне очень быстро нагнули, потому что я в панике не мог понять, что происходит. Как сейчас, да, вот вам кажется, что я бездумно летаю, на самом деле не бездумно. Я просто смотрю свою территорию, вот, показать, скрыть правила задачи. Ну, здесь, соответственно, мы можем получить победу или по преимуществам державы, что мы типа крутые станем, или великая держава в рейтинге занимать определенное ведущее место так обязательно давайте значит на нем маршала вот это у нас тут куча всего елки-палки ужас и самара у нас и читали Албе, и ясы и старый сарай и новый сарай поэтому почему я хотел начать за кипр потому что он маленький и лично мне так кажется что в любой игре вот такой да, массивный, когда ты только начинаешь, что проще Разобраться и начинать с маленького. То есть лучше маленьким укрепиться и потом пойти там дальше, когда кого-то захватывать что-то там для себя новое, чем у тебя большая территория, тебя со всех сторон, извините, не имеют, и ты не знаешь, что сделать. Значит. Он не управлять никаким городом. Мы обязательно должны сделать его каким-нибудь наместником. Ну, пускай он будет В новом. Вон, в Белгороде. Он, короче, будет у нас. В Белгороде. Главным. Тут мы ничего пока улучшить не можем, потому что нам не хватает денег. Yes, ну, принцип такой же. Он тоже out. передвигается, тоже может грабить. То есть у него есть свое, сколько помещается. У него отрядов, помимо этого, есть припасы и снабжение в армии. Когда они находятся на чужой территории, они отнимаются более быстрее, чем... Uh, полный размер армии, сколько он может быть. Также мы можем его обучить всяким фишкам от склонности маршала. Вот, к примеру, лидерство. Он будет боевой дух армии поддерживать. Склонности маршала потом, к примеру, можем взять ему м -м, логистика. Пехотная тактика. Ну, пока нельзя, потому что не хватает книг. Будут книги, мы его обучим. Книги у нас за по плюс 5,3 добавляется вот рассказывать ребята повторюсь не перерассказывать всем фанатам стратегии в реальном времени обязательно стоит попробовать фанатам серии total war фанатам средневековья обязательно обязательно попробуйте напишите свое мнение по этому поводу будете пробовать не будете? скачали точнее купили скачали тем временем волжская булгария предлагает торговое соглашение виде насколько Хорошо, ваши купцы, мы хотим подписать торговое соглашение. Please, Будем сая. торговать. Улучшилось мнение купечества. Купечество за нас мне это самое главное, потому что за кого купечество, тот и на коне. Ребятки, спасибо за такой краткий обзор. Всем пока и до скорых встреч.